Всем привет! Да, всем привет! Мы, короче, делаем робим... обзор на Xbox Music. Да. Приложение. И, да, я что-то сказал, даже что-то херня. Microsoft uh... недалеко, едишь. Да. Короче, первая ну, такая... Xbox Music на Windows 8 и 1. Ага, да. Такая история <зор> про це все. Да. Была у меня папка с музыкой, но не было всех обложек. Я их добавлял, скачивал, добавлял mm -hmm. через iTunes, и, короче, что я могу сказать, эти три обложки, они есть на самом деле, есть, но тут что-то не видно. И я додаю, например, папку, и я уже еще раз какую-то папку <laughs> надо Ага. Uh -huh. Тут есть какой-то додательный плейлист, и нема... что это за пиздец? <laughs> Import, плейлист. Куда импорт, плейлист, куда, <laughs> або я, або, ну, а короче, ясно. Ну, добре. Э, де, де, коллекшнс, все, не чекай. Дивись, артист, сон. Ага, можно еще так. Oh. <laughs> Банда, группировки, oh. дивись, А, ты понял, дивись, альбом, до альбома, mm -hmm. наприклад, вот, а, я могу, где он, где вот, вот это вот, бачишь, Akira Тут. Фотка есть, но когда нажимаю артист, фотки нема. выходит, что я маю окремо десь в якісь не знаю, які программки Загружать окрему фотку Акира Ямалока, чтобы эта программка. А ты что знаешь, что делать? ха минусики. Нифига собі! Я не знаю, даже если было на телефон. Mm -hmm. А то не было такое на телефон? Потому что такое страшное. Телефон бы ты выкинул через виз, блин. Короче... И что? Я не могу обновить папку. А тебе тут надо? Ну я не могу обновить, чтобы у меня появились эти три нового... А зачем? Не могу и все. А как это сделать? То, то я нажимаю, это просто згортається. То есть есть на Xbox Music, якийсь... я, я вообще... А на Xbox Music тут? До чего? Это ж Игра? игры. при чем тут музыка? Я не знаю. И вот, я не могу обновить папку, нияк. А open файл. О! iTunes! А, а. Чекай, чекай, а ну ночью я смогу обновить папку. Диск где? Ой-ой, куда? Вверх! Я маю нажмати вверх. Звуки. Обложені песни. Все, бач, я не могу. Ага. Добре, я найду, який там, ВВ, там був чудовий свет. Все, а шо толку, я сошел, ну, открыть. Гармар. Добре, а чо не, не появляется мне картинка? Прошел письмо, я хочу включать эту А ну чекай, правую кнопку. Эксплор. Артист. Вопли, и доплясово. Да. Честно, вот если якщо... Если кто-то на что жалится, то тут уже нет на что жалится. То уже гирше ничего не бывает. два. Коллекции есть. Ну, коллекции. То коллекции. ты делаешь все эти коллекции. Теперь переходим до следующего этапа. Да. Проигрывание музыки. Ага. Плей. Все не было классно, так? Да. Добрый. Ага, пауза тоже. А зачем? А, зупиняйте то-то. А, а звук, дивись, треба нажать на звук, тогда его потягать. А это что такое? Ага. Это ёб, это включать повтор. Украя медвів выстрікає зі. Ёб. А тут не можно заключения? Тут То есть такую заключение? То місяця нема, ну где ты поставишь? Delete. Delete и бачу альбом инфо. Плюсик, что это плюсик? Додати в какой плейлист. Ну, это понятно. Есть какой тут тут плейлист, в який mm -hmm. можно собирать в пісні. песни. Доброе, слушаем дальше. <molta's laugh> Перемотка. Пишешь машину. Да, но это не можно было включать. Это ж типа, автор право нарушается. Давай включим что-то, что не нарушает авторское право. О, мою музыку авторские наше право и мы не да. нарушаем короче Хаммер, давай поехал офигенная музыка да? пауза, пауза нет, давай что-то таке людское давай там это что давай я трошки еще сделаю короче, тут-о можно нажать, uh -huh. это я уже знаю, uh -huh. это я уже смотрел. Во, еще не uh -huh. с первого раза. Uh -huh. И что? И что? Чего нет моей фотки? А зачем? Давай карл-анимацию. Как и И что? А что? Я, я не могу найти и поменять. Дови... А не нужно. А, тут тоже нужно нажимать. А перемотка тут, смотри. Тут час. Это плейлист с музыкой на весь экран, плейлист музыкой. А как а я хочу это в фоновом режиме включити, да. Например, 이렇게? я нажимаю... Вот. Вот оно играет в фоновом режиме, mm -hmm. да. Mm -hmm. mm -hmm. а, mm -hmm. Молодец. тут? может тут? Нет. Не А где? Аааа, музыка! Это капец. АМП наиболее? Самый файный. Самый гарный Это какой-то... Это геморрой. Это полная херня. Я не знаю, как думал, когда это делал, чем думал. Это где сигаринцы. Так бы сделали, знаю. Так бы я без юзера это сделал. В Excel, тоже же не мальчик. И как их... Тут просто взяли, намалювали и... У пейнт. Честно. Там нет. Там нет. той шифр написал Xbox Music. Ты крутой. Короче, то, то... Катастрофа полна. Я не знаю вообще, на что тут а, есть у наявности такая програмка. Лучше бы её серьезно. Да, было Да, был бы то медиаплеер классик, то и всё. Нет, надо было какую-то Xbox Music придумать. них никто... Да я навіть не знаю, что это вообще вообще. На что оно тут требовало? ха Так что все. У нас застарила технология. То мий дед же на бобинах, а це что? Мой дед был включать тут пластинку, ставить то то десь посередине, то играла и же мелодия, а тут, а чтоб порала, и же мелодия, нема. То не боюсь. Треба инструкцию читать. Диви, тут какие-то значки. Я не знаю, це какая-то катастрофа. Це наш. Короче, то треба прекращать с музыку. А что у тебя еще есть? Еще Ше у меня есть? Ага. У меня еще есть будильник. Ага, ну давай. Давай, давай, где это? АЛАРМ! А АЛАРМ АЛАРМ! А АЛАРМ АКБАРМ! А где вернуться назад? А, а надо нажать крест. Что мне тут нравится? Добре. Таймер. Это накручиваешь секунду. <laughs> Добре, секунды, это со секундами. Чтобы мне выставить таймер на... 5 часов я не могу. Mm -hmm. А, нет, не могу. Нема? Треба брать это колесо. И вот вот, годинка накручена. Вот, друга, третя, четверта, 5 є. Рівно на нулик. є. Теперь, ну, и теперь я могу нажать play. Ты не тебе не нужно? Будет по пятерочке все, и 5 секунд. О. Не, секунды 10, чтобы то было какось-то... Разно-монятно. И теперь так. И МАИШ! Ого. И всё. Я не знаю... мне кажется, что это не Ну добре, кто-то говорит с сами иконы? Почему это уже как-то непосредственно. А что тут? Чем-то Да. А что тут? А ну давай проверим, если мы выставим будильник... Ооо! А еще плюс... Оооо... Нифига... <свят> а вот а Еще раз. О! Двиги, рожевые. Я с и даже дальше. <свят> Двиги, сколько можно на этих... Двигани. А на ну, сколько их можно накладывать? <свят> Воды высоколы. Колеровые срак сроки Лизы потечут. Давай давай все достроим и запустим. Давай. Это только наугад Такое... на двенадцать. А как их удалять, Адам? Давай трохи поудаляем, бы все занаты. Такое... Легким движением руки хватает. Оч. Штер. Тут еще что-то. Каждый меняет колер. Двигаем. И шоп. Поехали. Фест, не, отц, отц, отц, техника. Отц, целым вненским залипаешь. Корму травя. И субиетко узерештко. Вот зеленый, вот синий. Ну итко братко, ваа, ваа, итбетко виражи такие, ваа, ваа. Что уходишь? Ну. И что, що, знаешь, что мне это напоминает? завод, а это какие-то доменные печи, а это их температура, Там сколько залито, блядь, там топливо, какой тиск, знаешь, что мне воно напоминает такие штуки. А можно что-то, щитко... нафиг-то! А нема дурных! А что Воно лишь текает, а я его назад вертаю. Нет. Це... Ну, это, типа, трошки лучшая музыка. Ну, хорошо, хорошо, что у нас там дальше? Стоп, ватч. Ога, секунда Поехали. Я уехал. что воно нас затормозил. <laughs> О. Гарно. Один, два, три. Все готово. Можно флажки нажимать. Коло. Лапс, таймлапс! Коло. Сколько килл можно накрутить? Есть то без килл? Нет. Не. <laughs> ты как спортсмен, ты знаешь? А. <laughs> ну, понятно. Ну, тут. Да, Аларм good morning. Це будильник, да? это -о -о -о -о! все, ще и нажимается? О, музыка, да ну О, Боже! Это что такое? Ничего. Ааа! -а -а! Америку! Ты понял, когда ты нажимаешь звук громче, ты появляешься... Можливість oh, нажать на паузу То же самое То же самое, да? То же самое, И сейчас О! О, это да, что тут еще есть? Это таки, значит, для будильника не очень... Ну, дуже... знаешь... Джингл! Такая, как барабуля ту барабулю варить... Такая, <станавливает> да. Hym uh -huh. Эхо! Oh -oh -oh. А, ну ты гарно, ты просто Чекай, <smart noise> <smart noise> <smart noise> это вроде себе лучше... Стоп, <smart noise> хорошо, а если это Good Morning і... и все приколы... Ты закриваешь крышку, выключаешь его насквозь. Да, он закрив крышку. А что дальше? Ага. Он должен сам открыть, и будильник появится. Да, надо посмотреть вообще, какая часа. Какая часа на аппарате. 0.4. Где твой аларм? Аларм. Добрый, мы ставим будильник. Блядь. Это 1.00, да? Да, 0.6, 0.5. Вот такая. Не, 0.5. Ну давай быстро, то зараз... И что, и что, и что, и теперь... И сохранить. Двуха дискета, да? А где он? И что? И будильник? И нема будильника. О, все. Нет? Что? Давай тут тоже можешь добавлять, хочешь? Нет, вернись назад. И, то Верни назад. и то наведем. А нема есть. кнопки, а я закрыт. Вот тут наводь. А не наводить? Треба сюда перейти. Вот okay. здесь первая. Mm -hmm. 0,6. И... и что дальше? Сохранить. Лермол. О! Что за херня? Зараз тебе в браузерки надо было. Сохраняй. Все, О! Е. А как я узнаю, кого Дена? тут есть? Такая штука. Рабочий стил, а этим песиком не можно бьет. А не знаю. Перше 05. Все, заработаем. Так, засекай о я роби видишь какая технология не мой путь блять и шок что я нажму так это дает плюсы а ну-ка можно додать новый будильник аларм на 07 сохранить нажме не желтый Сколько а же цветов радует будет? Далее какие? Розовый. Повторяю. Ясно. Четыре. Короче... все. <рив> Бляха. А как их удалять? Нажимаю <рив> удалять. <creative> Або. Себе <Суди> классно. <рив> короче, ну, типа разобраться можно. Но честно, что мне не нравится, что трудно ориентироваться, где я есть в данный момент. Ну, я понимаю, хотя бы что-то, бочий але но... но о, это... Хорошо, как это закрыть? А, у меня закрывается, когда... Коли... Я знаю. Правая кнопка, диспетчер задач. Мюзик снять задачу, теперь добавим звук. Видишь? Это продумано, это все продумано, ты не понимаешь просто. Это же сделали специально для такой, для бабки, старой, как то все будет знать, как это сделать. на горячих клавиш. А это что это? Кого взял себе дехну, альтаб собі, та й все, шо це? Бей дурак уміє. Ой, добре, це я типа закрив, да? Да, це не розуміє, пока уже. О, да, теперь да. Короче, что? який висновок? Висновок робим. Что, ну, аларм? Аларм, аларм. Ще більш-менш можно вытерпеть. Да. Но музыка? Не доведи Боже, нікому навіть попадати на таке. Не дейте сюда, взагалі. <реш> вот такое нужно брать, если есть музыка. Ну то нема, ни кнопки. удалить, я не удаляю, <свес> бо нехай будет, для прикола, но только сразу удалить. А ты можешь изменить размер. А давай самая вещь. Ооо, не промажешь. Квадрат. Но... Короче, вот такое. Вот. Нема. Ни икса, ни звернуть, ничего. Ничего, то и так добре. Да, Можно да, рухать, да. бачитко, да. прикалывать. Да. Ну тут все еще нормально. Mm -hmm. Но ну, а цей лар... Ой, блядь, цей... Йо-моё... -йо... Ну, ця музыка, это что-то космическое, Добре, всем пока. Все. Не сидите в google Music. потому что это полная херня. Ой, не Google-музыка, а Microsoft. А Xbox-музыка, точно. А Google музыка тоже такие. А, ушки и тайк моей боты на любом телефоне. <смех> Все. Всем пока. Да. вы а бы было здорово.